такие бампера на X5, оранжевые что за стиль это софсетная машина да, реклама, да? Бэтмобиль какой-то такой, Кобра что ли? да, Кобра такой а, это очень быстрый это это под реставрацию машины стал знаешь, они все больше и больше встречаются Да вообще постоянно... не так, но сейчас уже чаще станут он часто не Потом приюту, а смотри да, еще как Заскакивает Да Вот у него GPS, да? На пол панели Потому GPS у него такая вот огромная вставка Да Прикольно, и все только на экране ты это трогаешь А кто? Нет, Витя Прикольно, вообще без душака. Где глушак потерял? эй стой! ты потерял глушак упал оно ну, может электрическое? конечно электрическое, вот ты тоже, это же тесла да. а ты что думал? я думал там Гибрид, А гибри да. чисто электрическая машина, видишь нет глушака Да, вообще нет смотри кабриолет, вот он встрял вернее анат, который вообще дорого же стоит дорого, а города. там за целый механизм а, встряли они, Что даже менты не приехали ну, Страховка хорошая, повезло им. А где который его ударил? Все, наверное, уже может запомнить. Да, они там менты были, бы. что Видимо убежал прикинь. может все. быть. Короче прилепил каблее и убежал. Вот это вот блошиный рынок у них здесь. Вот проехали мы его, зацепили снегоочистителя. Короче собираются там раз в год, ну несколько раз в год даже выносят короче все вещи, все что дома лежит нужно и за какие-то копейки продают диски можно купить за 30-40 евро комплект полный дисков просто у человека он в подвале лежит там или в сарае он его выносит и продает туда пойти но уже поздно поэтому не пойдем раньше это была просто традиция то есть богатые помогали бедным а сейчас это уже бизнес туда коммерсы приезжают и короче, покупают перепродают ну, уже не то что раньше ну тоже интересная тема я вот постоянно хожу как будет у нас в городе я покажу обязательно это Называется продри, проканты по-разному называют. Я называю их, короче, евро-барахолка. Там на самом деле очень хорошие вещи за смешные деньги можно ответить. Да, винтовки забили, знаешь, какие хорошие? Винтовки. Боевые винтовки, да. Появили Бо... винтовки и фухсторку тоже. Видели. Тулу, видели. Вообще, тулу продавали, тулку. Тулка? Да русская? да. русская тулка. 250 евро. Прямо говорится, оплати и, и бери, все И бери уходи, да? Да. В России такого ну можно конечно купить там день по знакомству но чтобы на рынке купить двухсловку это а в итоге боевые были? боевые я специально по времени там это... а как ну, они так продавали? вот так и продавали я, я тоже удивился бабки где-то наверное лет 75 может даже 80 да. он на, на велосипеде ездит молодца может приехали да? приехали за бха а бэхи нету есть <свят> продали уже ты в шоке будешь да? да правда буду может, когда отъехали. Может они техническую делают. Не нужна мне их просто поставить машину где плюс я. А где ты там кого-то видел? Вот кого Машину, я их машину увидел. Румания была написано. А, серьезно? Да. Они, наверное, здесь снимают гараж. Угу. Туда надо проверить документы, все обязательно, потому что это не шутки. Потом еще в не их. Кстати, Лэри, на самом деле... <плодисмент> Лерри! Слышишь? я просто вымыть, она новая станет. Да? Может быть. Да, да, да. Она не убитая. Лэри первый год, да? Ага. Mm, this this нету этого, смотри. <плодисмент> <чё> нет. <плодисмент> да, ну, в принципе, это... В принципе, так. это не, не, не надо. Мне надо на вакансиях поехать. Жалко, Люка, нету ничего. Этот проверить кондер тоже работает или нет. Проверь, днище Днище проверь. Но сухое, посмотри, нет. Ее как раз там и смотрел. Да да? Сейчас под машиной. Сухо там. Сухо, да? Да. Знаешь, колеса, колеса мне не надо будет менять на нем. Не? Я только его почищу и буду ездить. Не-не, ну, она грязная, но не убитая. А, грязная, больше ничего. Знаешь, все отмывается, все очищается. За такую цену я лучше, лучше этого машины Диски 18 -ые. ты чё, конечно, резина нормальная. Четко, да, четко. Документы поезд Все. Да. Попили, но. Да. Нутелла. Да. Да. Да. Подарок. У нее очень сухой идут, ну, ты знаешь? Да, я Она просто грязная снизу. Да. У нее состояние лучше, чем у той. Да, конечно, ты что? Думаю, с документами... Не поверить но, но все равно... Эй, вообще сухой, ни капли масла нет да, нигде. Да, да, я смотрю это. Ты что, эта машина чем-то в сто раз лучше. Тут даже не обсуждается. Все совпадает, восьмой год. Все совпадает. Проверил? Да. Все совпадает. 2008 год. Не, это 2008 год. Я, я понял, да. да. так первый восьмой ну, Нормально, машина была 6 лет у одного человека. Да. Спасибо, у них крышка есть, это нет? Ага, мой друг, окей, Так, аирбак горит. Сейчас сразу. А, занятость испорчен. Это, короче, не сотрется ошибка. Злату, злату даю, злату. Бергис подумает, там хозяин, смотри. Центральный замок, бортовая электроника, в общем. Стандартные висяки, которые скапливаются За время эксплуатации машины Удалить все коды Это ошибка, конечно, не сотрется, пока датчик не поменяешь Вот в этом сиденье портится мат присутствия пассажира Пока его не заменишь или не поставишь обманку Лампочка будет гореть Стоит этот мат очень дорого И в принципе на безопасность не влияет То есть по умолчанию Если вы сделаете аварию С машиной В которой испорчен датчик присутствия Даже если вы будете один Выстрелит панельный аэрбак То есть как бы нужно смело ставить обманку Чтобы этот мужик беременный Не мозорил глаза Так в принципе все, машина хорошая, живая Ухоженная даже можно сказать Видимо на нее подзабили уже под конец а так она движок нормально отзывается обороты ровно держит не плавает в общем все берем очень живая очень такая подтянутая машина ну да большой километраж но и что bmv обслуженная Качественно и вовремя. Спокойно от, отхаживает. 400 тысяч, 500 тысяч. Даже видел 600 одну машину. Короче, тут такая история. По телефону договорились на 1400, сейчас полторы говорят. А у меня запись на телефоне есть. В общем, воевали, воевали, и не отвоевали мы 100 евро. Ну, ничего страшного, машина хорошая. Тут уже был чисто спортивный интерес. Не столько, что... Сэкономить 100 евро, потому что в машине шаг есть, она стоит. Сразу же вот так в таком виде ничего не делаю во Франции 1900. Но дело принципа, он по телефону согласился на 1400. Я это записал на диктофон. Цена, цена цену скажи. Э, for the price, yeah, is good for this price, but what I have said, 1400. Yeah, okay. Дорстрат, я 1400, я 1400, я. Okay. Он говорит нет. Я неправильно понял, я плохо разговариваю. Ну, на самом деле плохо говорить по Нидерландски. Короче, рубынская мафия. Я сейчас цепочки покажу вам, с ума сойдете. Ай, я упер. Вот это младший, короче. У меня короче по соршеству. Чем старше, тем больше цепь. Это если вот, короче, у него вот такая. У младшего меньше. А это такая у отца. За отец. Кое имя? Плюс.. No. Папа. Ah, no, Нет, овай так, Тот мало. Папа, дедушка. Дедушка ли? За 300 евро машина. Драй? Драй? Нет. 300 евро, у них диски один стоят, 300 евро. Украшенная а, сторона, но... Подожди. Папирам. У меня есть Веркоп. За 300 евро продали только что. Я уже... Деньги... Хотел доставать из кармана. Бывает же такое. Отвали капот. Да. Ну нормально, не битая машина. румынская мафия за 300 евро офигеть мы когда приехали они покупали оказывается и... он, он купил да да да да да да на вот такие вот пешиные румыны. Опоздали, что? Не судьба, значит. Вот такая вот поездка. Из двух одну выбрали. И получилось так, что вот за этой мы заехали просто по дороге, то есть собирались покупать компакт, а это просто так для интереса заехали, посмотрели и в итоге купили ее. Так вот бывает. Выехали мы на автобан Машина разгоняется То есть в аварию не вываливается Был такой риск, конечно Что у нее есть какая-то проблема с мотором Пока на трассу не выйдешь, не поймешь Поэтому говорю, всегда непременно Выезжайте на трассу И проверяйте машину во всех скоростных режимах Иначе легко можно нарваться на проблему Довольно-таки серьезную То есть Это может быть и турбина И расходомер воздуха И что-нибудь с топливной системой всегда нужно машину по-хорошему проверять на трассе м6 конечно реплики но неплохие у него диски стоит как минимум 400 500 евро хорошая сделка.